Харпик ждет, Харпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, помедо оставил. Харпик ждет, Харпик ждет, давай не ленись, подпишись. Харпик ждет, Харпик ждет. Да. yes, О, да, детка.